Это называется Мусера. И там удивительное побережье и очень много таких камушков с дырочками. И, э, и они никогда не кончаются. Сколько лет ты будешь приезжать на этот берег, <laughs> все равно ты будешь их находить в большом количестве. У нас уже весь дом в этих камушках, но все равно мы все время их находим. Вот следующая песня о том счастливом береге и... Удивительных людях, которые там, наверное, тоже не просто там эти кавушки появляются, я думаю. Сейчас я настроюсь, что-то не Каждым часом незаметно и тихо простая друг друга постепенно и слышно, как соленые капли одного океана, мы становимся ближе, проникая сквозь время. С каждым вдохом моря, с каждым вдохом вселенной, мы становимся ближе. собирайте на память драгоценные камни с тонкой солнечной пробой, что для